И хаос, и коммерческие рейсы из аэропорта отменены. Анализ... Детское наступление начало конца. Тогда Америка начала проигрывать войну. Ты вышел на связь с русским переписчиком в военном комплексе США в Хьюе. Нет. Мы точно знаем! Он остался именно там. Ты был там, Мейсон. Получил данные от Драговича. Полные, но это вас не спасло. А ну заткнись! АСВ окружили город. Они спалили комплекс дотла. Перебязчик точно погиб. Он не погиб. Безнадежное дело, но ты вернулся. Зачем? Он остался без охраны. Я не верил, что он погиб. Я отправился за досье. Батальон попал подмассироваться на Эдем Гердлил. Его выросли вернуться на территорию военного комплекса. Хюре. Именно там заварилась вся каша, Мейсон. Перебязчик. Военный комплекс США. Учтите, гус, там будет жарко. Тут перебежчик с важными данными о советских операциях во Вьетнаме. Мы потеряли связь с его группой прикрытия. Возможно, они засели где-то в военном комплексе. Мы найдем его, если уже. Группа ответьте. спас 12 Будешь им отбиваться. Куда идем, мы Лима-9. Вижу экс Пошли. У северного крыла бьет конговцы. Жарий Лима-9 на подрыве. не усовывайтесь. Экс-Рей, будь Вперед, давай. Разойдись. Боумен, северо-восток. Уже иду. Экс-рей, мы пробиваем зэшру. <плескотворческие> Все здание захвачено. Беспечерская этажом ниже. Думать, переверщик еще жив? Если жив, то он крепкий орех. <плескотворческие> Голман, переводи. Они собираются казнить гражданство. Ваше пособничество, американцам свидетельство слушания По закону партии, приговор будет немедленно приведен в исполнение. Минус один. Отсюда! Кутан! это Лима-9. Уходите оттуда немедленно. Вьетконковцы захватили северо-западное крыло. Вас понял, Лима-9. Мы идем. Убежище впереди. Кутан! У окна! Убежище там, внизу. Покрой. Перезаряжаюсь, прикрывай, hey, килоксина! Убежище взято! ваш человек он мог вернуться в командный пункт он мог уцелеть пошли за мной убежище <плодержище> напротив командного пункта <плодержище> Адюндой! Сейчас, мараш ⁇ Что у вас? X-Ray, Чарли, взяли южное крыло. Вы отрезаны. Черт. Вас понял, Лима-9. Шевелитесь, если хотите уйти оттуда живыми. Пошли. Он должен быть где-то здесь. Эйсон, дверь в дальнем конце коридора. Боуман, за мной. Тебя, друг. Я с предупреждением. Вашим вождям нужно остерегаться. Драгович собирается атаковать Запад. Вы его нашли! Драгович, я знал, что мы встретимся. Его власть растет, как опухоль. Даже Кремль не в курсе его истинных замыслов. Его надо остановить, Мэйсон. Драгович, Штайнер, Кравченко должны умереть. Это ваши люди? Вот, Боуман. Я Резнов. Виктор. Почему так долго, Мейсон? Надеюсь, информация того стоит. Лима 9, где этот чертов вертолет? Экстрей в западной части военного комплекса. Ожесточенная перестрелка. Подберем вас в точке Вернемся, только будьте там. Мы не желаем вам зла. Народная армия Вьетнама решила освободить вас. Нам будет нужна поддержка с воздуха. Дехас, это один пейс. Нужна поддержка с воздуха. ЦСС, Дельта, Оскар танка. Эй, давай сюда рация! Вы что, спецгруппа? Давай сюда рация! Ну, удачи тебе. Техас! Это Сьерра Оскар Гольф Экс-Рей. Санкционирую операцию Дельта. Приоритет максимальный. Переходите под мое командование. Код идентификации Гольф Сьерра. Прием. Понялось. Куда работайте по моей цели. И тут пойдете! с тобой! Ура! <ambitions> yeah, Сланили! <commence> right. right. Уни, В конце улицы. Полкилометра отсюда. рейса, не вижу. Знайте координаты. Приём. Передаю координаты. Уничтожить цель. Тихас, на подходе. Противники уничтожены. они зачищены. По моей цели! Yes, Текст, уходим, Экс-Рей. Вы под обстрелом! подойти не можем. Тихас расходит. Уничтожьте зенитную установку, чтобы мы могли вернуться в прием. Вот понял, Тихан? Ага. Вот это. С ССУ на третьем этаже. В конце улицы. Только на какой путь. Улица под обстрелом. Можем пройти через это здание. Т-55! Сергей! Прочь с улицы! Черт! Мы займемся зениткой. Боуман, защищай людей. Принято. Готов. меч. <tychicar> Я не мог поверить, что резнов Хьюэ. То он и есть перебежчик. Он пришел за тобой, Мэйсон. И снова вернулся. Как руки, ноги целые. Порядок. Майсон! Пока дышу. Мы увидимся в точке сбора. Думай, смотри, Хочу нитка прямо над нами. Установи заряд под потолок. Пусть под ними пол провалится! На меня крепко начали Чарли! долго там еще! Три секунды! Разойдишь! Все чисто! Рездок, ты как? The... Молодец, Мейсон! Мы выбрались. Погоди пока. Сначала берем раненых. Будут еще вертушки. Ждите. Поддержка с воздуха невозможна. Подбираем раненых. Будем ждать. Перезаряжайтесь. Защищайте площадку. Эльсон, установи заряды по периметру. Сначала берем раненых. Будут еще вертушки. Ждите. Boy, oh, no. Чёртов вертолёт! Битконгольцы почти взяли город. Сбивают вертолеты один за да одним. Не вы одних хотите выбраться. Вы должны доставить особо ценный груз. Дайте вертолёт! Что-нибудь придумаем? Отдавайтесь на месте. Американцы, ваша агрессия в отношении к вьетнамскому народу не останется безнаказанной. мы вас сейчас подберём. Не хотели вернуться в свою сторону? Так сдохните в нашей. Доктебей, вьетнам, хомой! Экстрея, вернитесь! К вам подходит наш прикрытие! Отряд Дельта на месте! Понял, Экстрея, два! Даю Размерись. Быстро Внимание! Обстрел с воздуха! Живо! К лодке! Залезайте! Вот Новые союзники придали противнику уверенности!